Друзья, всем привет! Вы слушаете Радио Ретро Старс, у микрофона Валерий Чигинцев. Рубрика «Моя мелодия». Сейчас я буду делиться с вами интересной достаточной информацией через призму ретроспективы. Да-да-да-да, призму я, конечно же, всегда ношу с собой. Итак... Легендарная фирма грамзаписи «Мелодия». А вы знаете, что до второй половины 80-х годов прошлого столетия советская фирма «Мелодия» была единственной в нашей стране, внимание, государственной организацией по производству и, разумеется, распространению музыкальных фонограмм. У меня, кстати, в свое время имелась коллекция пластинок разных исполнителей, и это были винилы, выпущенные на фирме грамзаписи «Мелодия». Но об этом чуточку попозже. Мало того, в одно время я узнал, что записи, произведенные на фирме Мелодия, экспортировались аж в 90 стран мира. С ума сойти, это в Советском Союзе. вот это достижение, вот это, как говорится, высокий полет. Между прочим, меломаны это знают на логотипе. В мелодии изображена стилизованная космическая ракета-спутник. Так вот, если кто-то и не знал, откопайте где-нибудь на даче старенький винил, присмотритесь к этой пластинке получше. Итак, в 50-е, именно тогда и появились первые стереофонические пластинки. Правда, их массовое производство началось лишь в 60-е. В начале 70-х годов фирма «Мелодия» освоила выпуск фонограмм на магнитной ленте. А к началу 90-х годов уже на компакт-дисках. Но это уже другая история. Итак, вернемся к моему детству. Мое знакомство с мелодией состоялось примерно где-то с 80-го по 85-е годы. Это были винилы, запечатанные в красивые такие конверты с фотографиями модных тогда исполнителей, таких как Дин Рид, Челентано, Боня Смоки, Тото Кутуня и даже Юрий Антонов. Ну, конечно, были у меня и пластинки Кузьмина, и Высо и Пугачевой, и, конечно же, диск великого Луи Армстронга. Спасибо тебе, Мелодия, за мое счастливое детство. Подписывайтесь, друзья, на радио Ретро Старс в Инстаграме. По крайней мере, пишите, была ли у вас хотя бы одна пластинка фирмы «Мелодия». У микрофона был ведущий Валерий Чигинсов. До свидания, до новых встреч и классной вам музыки на радио Ретро Старс.